Всем хорошего настроения. Сегодня с вами я, Тамара Дуженко, и мы сегодня с вами поговорим об инвестиционных стратегиях, потому что это одна из самых любимейших моих тем. Я бизнес-тренер, финансовый консультант, кандидат экономических наук, и мне очень нравится заранее продумывать что и как мы будем делать, потому что без инвестиционной стратегии невозможно понять, куда мы вкладываем деньги и зачем мы их вкладываем. И на самом деле самые важные вопросы, которые мы сегодня с вами обсудим, это для чего нам нужна стратегия, что такое стратегия инв возможно, значит, какие-то есть нюансы, мы их с вами обсудим виды инвестиционных стратегий, конечно же рассмотрим, просмотрим примеры, потому что всегда все лучше воспринимается именно на примерах. Ну и я две рекомендации, которые мне помогли в жизни при выборе инвестиционной стратегии, потому что без стратегии, без того, чтобы мы наметили, вот этот план действий, нашу методику, у нас не получится настолько эффективных вложений, насколько нам этого хочется. А, естественно, наша главная задача, чтобы наши... Инвестиционные инструменты работали на нас и понимая, что при этом разные инвестиционные инструменты, они приносят, естественно, разные виды стратегии применяются по-разному, поэтому в этом вопросе лучше всего разобраться. На самом деле он не настолько сложный, чтобы его упускать, поэтому именно с этого лучше всего и начать поскольку это один из самых важных этапов, и без инвестиционной стратегии получается, что либо мы просто блон, допустим, да, то есть вот идем по чьему-то варианту, а нас это, естественно, не устраивает, зачем нам нужно свой какой-то вариант сделать, либо получится так, что мы... Туда вложили, сюда вложили. Знаете, как игра без правил или азартная игра, куда мы, значит, вот под чьим-то, так сказать, вниманием начали какие-то действия. На самом деле... Чтобы этого избежать, мы говорим о том, что э, инвестиционная стратегия действительно не полезна, но она еще и необходима на первых порах, когда я думаю, э, как мне поступить с моими активами. И заметьте, я сознательно не говорю деньгами, потому что активов у нас достаточно много, и мы об этом тоже поговорим. И э, инвестиционная стратегия – она на самом деле дает нам алгоритм действий, и действий очень таких спланированных, пошаговых, то есть мы каждый буквально вариант рассматриваем и смотрим, что же нам применить. Вы, наверное, и знаете все прекрасно, тем более, что вы инвестируете, и вы знаете, что есть инвестиционные портфели. Даже в, инвестиционный, в инвестиционном портфеле, в нем, естественно, тоже надо разобраться, а какой конкретно актив мы включаем в свой портфель. И когда мы эти моменты все знаем, то тогда, естественно, мы убираем все, избегаем ошибки, убираем хаотичность и получаем тот самый желаемый результат, который нам нужен. Но еще одна очень важная вещь для стратегии инвестора заключается в том, что когда мы думаем масштабно, да, то есть какие-то причины, вот у меня есть причины, по которым я начинаю, допустим, инвестировать. И эти причины, они всегда в первую очередь выходят такими абстрактными, Скажем, стать миллионером или еще лучше, стать миллиардером, да? то есть заработать много денег. Это что? С одной стороны, это масштабная вещь, с другой стороны, она очень-очень абстрактная. И стратегия, она позволяет как раз превратить вот эти вот абстрактные причины, непонятные для нас, в том числе для нашего подсознания, куда-то, собственно двигаться, у тебя и так все хорошо, да, говорит наше внутреннее подсознание. И, соответственно, это помогает нам перенести наши планы на совершенно реальную жизнь и выстроить, выстроить вот этот пошаговый план. Ну и, конечно же, что очень важно, это найти вариант, тот самый вариант для себя, который для вас будет наиболее приемлемый. Потому что стратегию инвестиционную можно разработать самостоятельно, можно взять какие-то шаблоны и заимствовать ее у кого-то, ну и, соответственно, двигаться, да? И прежде чем говорить об инвестиционной стратегии, я хотела бы обратить ваше внимание на виды инвестиций. Мы с вами проводили зарядку инвестиций в себя. И на самом деле из чего состоит, состоит вот эта наша стратегия? Наша стратегия состоит не просто из того, что мы должны подумать, куда бы нам вложить деньги. Да, это, конечно, очень важно. Но при этом... Мы понимаем, что инвестиции, как таковые, они очень разные. И они не только характеризуют вложение капитала и приумножение при нашего капитала, но у нас есть инвестиции в себя и есть инвестиции в бизнес. И понимаете... Когда мы говорим об инвестиционной стратегии, мы прежде всего начинаем вот с этой важной позиции инвестиции в себя, потому что мы обращаем внимание прежде всего на свой уровень знаний, насколько мы готовы инвестировать, насколько у нас хватит здоровья на это, внимание сил, насколько мы можем подтянуть свои компетенции для того, чтобы наши инвестиции были наиболее успешными. Конечно же, вторая часть инвестиций, это инвестиции в бизнес, это то, что нам приносит вот тот самый капитал, который мы собираемся инвестировать. И на эту позицию тоже стоит обращать внимание. И когда мы составляем стратегию инвестиционную, то, конечно же, я бы все время учитывала вот эти типы, виды инвестиций. И на первую позицию всегда ставила бы инвестиции в себя, потому что пока у меня не будет образования, пока я не буду понимать, куда мне нужно вложить а, мои денежные активы, то, естественно, а, у моя ну, эффективность а, будет потеряна. Да? Поэтому вот эта позиция очень важная. И только после этого мы уже рассматриваем инвестиции как вложение, как вложение средств в активы, которые приносят нам деньги. И смотрим, что здесь на самом деле тоже очень много всего интересного. И здесь есть и фондовый рынок, и рынок криптовалюты, и золото, и мировые валюты, да, и это доллары и доллары и евро, есть недвижимость, есть фондовый рынок, то есть очень много всего, соответственно, в этом нужно разобраться и разобраться, естественно, с третьей позиции, с инвестицией в себя. Ну и обращаю ваше внимание очень важное на то что те ресурсы которые нам сегодня с вами понадобятся для составления инвестиционной стратегии это все те же самые ресурсы это прежде всего время усилия и деньги потому что мы не начинаем только с позиции денежной если у нас нет времени в этом разобраться то мы можем просто потерять все свои денежные активы при этом значит я бы я именно так и ставлю на первую позицию это именно время а потом уже усилия и деньги деньги могут быть разные в том числе и в виде возможностей которые нам предоставляет сегодня всевозможные рынки инвестиционные. И, значит, учитывая вот эти виды, начнем с первого шага. Первый шаг для того, чтобы нам правильно, так скажем, себя позиционировать для того, чтобы мы верно нашли свою стратегию для инвестирования, мы определим свой психотип. Почему мы к этому подошли, как к одной из очень важных задач, потому что самом деле у человека, как вы знаете, всегда очень много эмоций. И под влиянием этих эмоций, под влиянием какого-то стресса, под влиянием какой-то информации мы можем сделать решение, которое будет для нас недостаточно эффективным, недостаточно нужным в данный момент времени. Поэтому прежде всего мы определяем свой психотип. Для инвестирования Выделяют четыре психотипа это люди очень осторожные, которые внимательно, внимательно изучают, куда, чего и как я буду делать. Обычно это те самые инвесторы, которые очень сильно всего бояться, да, а вдруг я вот сюда вложу, а вдруг это будет пирамида, а вдруг, а вдруг, а вдруг. И вот это вот страх очень часто управляет этими людьми, поэтому максимум, на что они готовы пойти, это на консервативные, на консервативные очень осторожные такие инструменты, и мы об этом с вами поговорим, потому что в данном случае долгосрочная такая стратегия, стратегия на долгое время, она на время если им подойдет человек, когда осторожничает, ему хочется, вот он вложил, и как можно быстрее вытащить деньги. Или такой инструмент, который, кстати, нам века предоставляет, в любой момент вытащить свои деньги. Да? То есть вот что-то такое для консервативного инвестора, для него будет вполне приемлемо, чтобы он мог всегда контролировать свои средства. Методичные инвесторы, они обычно смотрят на факты, смотрят на события, смотрят на то, что сейчас вокруг них происходит. И именно за счет этого принимают э, свое решение. Причем очень часто э, методика выстраивается таким образом у человека, что он может, допустим, у него есть стратегия, да, но он может э, безэмоционально... Э, вот поддаться фактам, которые вокруг него происходят, и э, поменять, тут же поменять свою стратегию, не обращая внимания на то, что он ее выстроил немножко по-другому. То есть такие вещи тоже вполне могут быть. Э, это такие методичные инвесторы – которые очень занимают, смотрят на методику, разбираются в ней, и в зависимости от этого принимают решения. Смотрите, к какому психотипу относитесь конкретно вы. Есть такие спонтанные инвесторы. Ну, спонтанные инвесторы – это те, которые любят рисковать и умудряются залезть во все пирамиды, которые только есть. Главное только, чтобы быстро, главное только, чтобы молниеносно получить прибыль. Поэтому у таких инвесторов очень часто совершаются сделки, с влиянием того, что вот чуть-чуть там куда-то что-то на рынке чуть-чуть поменялось, и он уже может спонтанно поменять свои действия. Вот здесь на самом деле это опасный такой психотип. Здесь лучше всего, конечно, отдавать управление своих финансов э, тем людям, которые более конкретно э, и так планомерно смотрят на э, развитие рынков. Ну и есть еще один психотип, это индивидуалисты, они верят с одной стороны определенным фактам, они верят постоянно в анализ рынка, и этот анализ рынка всегда производят, и проводят его буквально, то есть поэтапно, постоянно, и, значит, это их, то есть поскольку они рынок очень сильно анализируют, у них есть факты, анализы, они понимают, куда идет движение, и это очень часто их удерживает от каких-то таких вещей, которые, соответственно, им не позволяют сделать определенные шаги. Это достаточно ну, хороший такой психотип, который хорошо буквально в том, куда он положил, чего он положил, как он свои активы использует. Вы посмотрите, к какому психотипу вы относитесь. И когда мы определили свой психотип, мы тогда обратим внимание на то, какие же параметры, что нужно для того, чтобы наша стратегия инвестиционная была наиболее эффективна, наиболее успешна. И мы посмотрим, оказывается, параметров этих достаточно много. И я предлагаю на них особенно обратить внимание, потому что если мы, я уже проговорила, если мы не знаем, какую мы ставим инвестиционную цель, для чего нам вообще нужно увеличение денег, то тогда, соответственно, и стратегия будет такая, ну, куда-то положил, ну, может быть, чего-нибудь получится, да. То есть поэтому инвестиционная цель, она очень важна. Очень важно понимать, для чего ты совершаешь какие-то действия. Даже когда ты получаешь дополнительное образование для себя. Вот это для чего ты делаешь? Может быть, ты уже шел-шел к этому и подводишь какой-то итог. Или ты, допустим, просто так под влиянием кого-то начинаешь какие-то действия делать. Давай пойдем, получимся на инвестиционные рынки. А для чего мне это? То есть вот поэтому вот эта инвестиционная цель, она очень важна. Мы смотрим, какие у нас есть ресурсы, есть ли у нас время, есть ли у нас усилия, желание на то, что мы сейчас будем изучать, ну и средства у нас есть. Мы должны сориентироваться согласно своему психотипу, какие мы готовы терпеть риски, да, и, и эти риски, мы вообще готовы на какие-то риски или вообще не готовы ни на какие риски. Это тоже очень важный момент, потому что в зависимости от этого мы будем уже и собирать свой инвестиционный план. Значит, мы распределяем активы, активы могут быть разные естественно, я вам их расскажу, да, мы еще с вами поговорим по поводу этих активов, они могут быть разные в нашем портфеле и в зависимости от того, какое у нас преимущество, да, на что мы больше всего обращаем внимание, то мы и выбираем. Ну и в зависимости от этого мы составляем свой инвестиционный портфель уже с конкретными инструментами и постоянно смотрим мониторим рынок, может быть, что-то добавить, может быть, что-то убрать, может быть, допустим, что-то дать или те инструменты, которые уже себя отработали, убрать их из нашего инвестиционного портфеля. И это, этим мы занимаемся постоянно. Мы обязательно прямо выделяем и можно даже выписать те инструменты, которые вы не хотели бы ни под каким предлогом включить, в свой отфель. Вы берете и просто выписываете отдельно и говорите, нет, все, вот это вот не мое. То есть э, быстрые инвестиции, скажем там, участие в пирамидах – это не мое. Или наоборот, я буду рисковать. Да? То есть вот могут быть две совершенно разные инвестиционные стратегии. Э, конечно же, мы смотрим на то, насколько часто мы будем… Э, вкладывать в деньги или наши активы, или наше внимание, или наше время, насколько часто мы будем заниматься этим вопросом для себя. Мы смотрим, насколько оптимально нам можно будет взаимодействовать с налоговой и с налоговыми платежами, ну ищем оптимальные варианты. И, соответственно, мы прописываем все причины, по которым э, мы, допустим, меняем нашу тактику и, и меняем стационную, для чего мы это делаем и по каким причинам, это тоже очень важно. Значит, э, на некоторых из э, этих позиций мне хотелось бы остановиться чуть поподробнее, потому что считаю, что они э, очень важные. И прежде всего мне хотелось бы обратить ваше внимание на... Постановку целей инвестиционных. Потому что, вот смотрите, есть, значит, наша цель, допустим, мы хотим просто есть какой-то капитал, и мы хотим его сберечь от инфляции. Да? И, соответственно, у нас стратегия будет одна. Мы, скорее всего, пойдем по консервативному пути, посмотрим, чтобы нам четко получать какой-то небольшой доход и совершенно спокойно быть уверенным в деньгах и быть уверенным в том, что мы эти деньги сберегли от инфляции. У нас есть второй вариант, допустим, наша цель, мы хотим заработать деньги, мы хотим приумножить их. Соответственно, ну даже так заработать, да, за счет чего заработать, куда, в какую конкретно вложить свой капитал, чтобы он еще и приумножался. Естественно, что очень... Совершенно другая будет инвестиционная стратегия, когда мы говорим о том, что мы хотим заработать наши средства на старость, и так чтобы у нас всегда были деньги на путешествие, независимо от того, что у нас увеличился возраст, и мы уже хотим отдыхать, допустим, и прекращать там заниматься какими-то вещами. Для этого нам нужно не просто увеличить капитал, нам нужно еще и собрать такое количество капитала, которое нам позволит совершенно спокойно жить в старости, так сказать, не задумываясь о доходности. И нам нужен солидный капитал. Соответственно, наша стратегия будет совершенно другая. И разные стратегии и разные подходы, вот я вам даже пример написала о том, что, допустим, пассивный доход может быть один, если нам нужно скажем, вот накопление капитала и мы знаем, что у нас есть впереди, ну лет 10 точно есть, да, то есть тогда вот мы один путь выбираем, если мы говорим о том, что нам нужна покупка машины и нам у нас есть там, допустим, но ну, год-два и нам уже нужно срочно купить автомобиль, тогда у нас совершенно будет разный подход, тогда мы будем смотреть как нам можно активнее, более активно участвовать в разных проектах, чтобы мы приумножали свой капитал. И когда мы ставим свою инвестиционную цель, я на этом прямо подробно обращаю ваше внимание, потому что это самая главная позиция из того, что мы намечаем стратегию инвестора. И наша цель, она должна быть очень конкретной, потому что, понимаете, вот мы, допустим, ставим цель «хочу быть миллионером», но ну, она абсолютно абстрактная. а Когда мы ее а, видоизменяем и говорим, что, значит, мой текущий портфель, а, вот те инвестиции, которые я сделала для, значит, активации своих денежных средств, он а, должен увеличиться до миллиона. И здесь возникает сразу несколько вопросов. Когда? Соответственно, нам главное ограничить это все во времени. Через там, год, через два или через три или через десять, через сколько я планирую увеличить и довести свой текущий портфель до размера миллиона. Ограничения сделаны, измерения получены, конкретная цель. Допустим, сейчас, что мне нужно, там, через полгода, через два года или там, через, скажем, месяц увеличить свой доход, свои средства на 15%. И очень реалистичная цель, когда мы говорим о том, что, ну хорошо, если не 15%, то хотя бы минимум 5% я хочу получить по депозиту сверху там, за такой-то промежуток времени. И вот тогда мы сформировали цель, и эта цель уже конкретная. И э, согласно этой цели мы начали двигаться дальше. Мы уже посмотрели. Сколько времени, какое количество усилий и сколько денег нам будет доступно на инвестиции. Потому что этот вопрос очень важен, поскольку нам нужно время, как я сказала, на проработку темы, на значит, инвестиционные инструменты, какие мы конкретно берем в свой портфель. Ну и важный момент, а у нас есть вообще стартовая сумма для инвестиций или ее нет? И здесь тоже может быть несколько вариантов. У нас с вами была зарядка «Финансовая грамотность». Так вот, обратите внимание на финансовую грамотность. Когда мы начинаем прорабатывать а, у себя этот вопрос и м, анализировать, куда мы тратим деньги, то очень часто мы находим м, те самые необходимые средства, которые мы можем потратить на инвестирование. И м, дальше мы определяемся... По этим свободным деньгам, которые мы с вами нашли, мы уже определяемся, на какое количество времени мы эти деньги можем, так сказать, положить. Да? То есть вот положили ага, на, там, на 10 лет. Мы можем туда добавлять через год, через два, через полгода или каждый месяц или каждый квартал. То есть вот эти вот моменты мы все... Конечно же, очень важно определить. Ну и понять для того, чтобы значит, у инвестора, инвестору важно понять, когда этими доходами ему необходимо будет воспользоваться. Это тоже важный момент, который полностью зависит от постановки нашей цели, да, Потому что одно дело, когда мы на старость положили деньги, другое дело, когда мы на машину положили деньги, да? то есть у нас разные будут и стратегии, и разный будет подход». Поэтому вот мы определились, то есть деньги от инвестиций мне, допустим, нужны будут через два года. Отлично. Значит, все, я тогда значит, беру вот это вот за основу. И э, вот, это, вот это уже для меня становится конкретной целью, которая, которая начинает двигаться. Естественно, я хотела обратить ваше внимание на риски на риски и на распределение денежных средств, здесь очень важно понять, ну куда я и как я и сколько я готова рисковать. Значит, смотрим, что финансовые консультанты, естественно, я думаю, что вы слышали этот момент, они говорят, что очень важно, чтобы у вас был целый портфель, чтобы вы там могли совершенно спокойно распределять свои средства. Но чтобы нам создать этот инвестиционный портфель, чтобы у нас там было несколько инструментов, нам нужно прежде всего создать свою подушку безопасности, чтобы мы совершенно себя спокойно чувствовали, потому что вложить последние деньги куда-то и не знать, как при этом жить и на что жить, это, в общем, проблематично, да? При этом, значит, мы смотрим, создали свою подушку безопасности, мы смотрим, значит, как у нас прирастают финансы, мы смотрим, какое количество денег мы могли бы вкладывать, в какие продукты мы выбираем эти продукты и, значит, ориентируемся на то, нужны нам какие-то, скажем быстрые эм, спекулятивные инструменты или они нам не нужны и мы э, справимся в более спокойном режиме и только после этого мы начинаем э, подбирать активы активы в портфель и что самое интересное вот допустим вот те самые активы о которых мы с вами поговорили то есть те самые инвестиции мы значит и э, все пишем, все пишем в свой портфель. Что мне нужно? Мне нужно вкладывать в себя, в свое образование, в свое здоровье, в свой бизнес, значит, фондовый рынок, в недвижимость, в валюты, в золото, в криптовалюту. И список получается всегда очень большой. После этого мы начинаем ориентироваться. А нужно ли мне вот это все? И в каком объеме? То есть делаем процентовку. Вот эта процентовка уходит на для себя, да, знания какие-то, образования, компетенции и так далее. Вторая процентовка, то есть все время делим на три. Вторая процентовка уходит на тот бизнес, который у нас есть, у кого есть, кто-то работает по найму, допустим, да, Тут все равно, может быть, у вас есть несколько вариантов, на которые вы могли бы обратить внимание, смотрите, как вы зарабатываете деньги, да. И третий вариант. Уже, значит, смотрим активы. Есть на сегодняшний день фондовый рынок, есть на сегодняшний день криптовалюта, есть на сегодняшний день золото, инвестиции, недвижимость. И, и так далее, да, то есть вот куда мы инвестируем, куда мы из этого и что для нас важно. То есть готовы мы разбираться с недвижимостью и тратить на это время или не готовы? Готовы мы, значит, разбираться с фондовым рынком или не готовы? Готовы мы уделять внимание акциям и облигациям и как они работают и как они себя ведут на рынке? Это все важные моменты, поэтому как только мы отвечаем себе на эти вопросы, наш список резко сужается. И оставляем только то количество актива, мы всегда его можем правильно, мы всегда его можем дополнить, но мы создали несколько инструментов, в которые мы на сегодняшний день, которым мы на сегодняшний момент уделяем внимание в первую очередь. И вот это. Конечно же, очень важно. И следующий этап мы смотрим на классификацию стратегий инвестора. А какие вообще они бывают, эти стратегии инвестора? Значит, стратегии инвестора бывает очень много. На самом деле их большое количество. И все их можно поделить на... Четыре таких классификации, четыре пункта, которые делятся, значит, стратегии инвестора по времени делятся. То есть одна стратегия может быть долгосрочной, другая среднесрочной и третья короткосрочной. Да? И что самое интересное, что даже когда мы говорим, о краткосрочной стратегии мы имеем в виду разные вещи поэтому я все время обращаю ваше внимание для себя что вы делаете для себя конкретно вам нужно несколько дней вам нужно несколько недель квартал год или 1-2 года вот 1-2 года инвестиционная стратегия она считается краткосрочной для инвестора но а, люди по-разному это понимают, и кому-то хочется срочно сейчас и через месяц получить уже э, какой-то э, для себя понятный капитал. Понимаете, поэтому это будет по-разному для каждого из нас. И здесь э, главное – это временная составляющая, то есть вы выбираете стратегию э, «Согласно времени» надолго вы складываете, на средний какой-то срок или на короткий промежуток времени. Вторая классификация по стратегиям инвестора, она зависит уже от субъектов управления. То есть я лично управляю своими деньгами, своими активами, своим временем, и распределяю все, или я прошу кого-то, то есть я прошу кого-то, это могут быть специальные финансовые компании, вы знаете, что их очень много, и они предлагают свои услуги, и это могут быть отдельные участники рынка, к которым мы и говорим, пожалуйста, помоги мне значит, составить мою инвестиционную стратегию и работать с моими деньгами. И, значит, вот по этой позиции, да, то есть здесь она простая, вы здесь отвечаете только на вопрос, я сам этим занимаюсь или я это кому-то доверяю. И следующая классификация стратегии, третий четвертый пункт – это риски и стиль управления. На них я остановлюсь поподробнее потому что это как раз те самые стратегии, в которых нужно было бы разобраться. То есть вот она консервативная, сбалансированная, она может быть агрессивная, активная, пассивная и активно-пассивная. И э, вот э, если первые два момента нам здесь абсолютно с вами понятны, да, то есть это время и субъект управления, то вот э, по рискам и по стилю управления мы отдельно с вами поговорим. Это как раз такие типы инвестиционных стратегий, на которых стоит обратить внимание. Итак, допустим, консервативная стратегия. Мы с вами уже немножко коснулись то, что на самом деле люди больше всего на нее обращают внимание, когда они очень сильно боятся, боятся, у них очень много страхов, и они вообще ни разу не инвестировали, и вот они, значит, переживают сильно. А тогда для них подойдет минимальная прибыль, но низкий риск. Это то, чем характеризуется вот эта консервативная стратегия. Консервативные стратегии относятся все банковские вклады. Это очень много инструментов фондового рынка, на которые могли бы обратить внимание, используя вот эту стратегию инвестирования. Ну и я бы сказала, что вот мировые валюты и золото и также, значит, уже другие инвестиционные продукты, которые защищены, здесь уже очень много вопросов, потому что валюта, как вы знаете, тоже, она, в общем-то, инфляции подвержена. Банковские вклады уже совершенно никакую инфляцию не выдерживают. Но с золотом немножко поинтереснее, конечно, но это сильно зарегулированная позиция. здесь тоже нужно внимательно смотреть котировки и разбираться с этим. Поэтому вот насколько вам подойдет такая стратегия, она, конечно же, интересна в плане того, что низкие риски, это очень хорошо, но при этом низкие риски можно и на других стратегиях применять. А еще, что самое интересное, вот эти типы инвестиционных стратегий, их можно таким образом собирать для себя в свой портфель, то есть и смотреть, вот это я немножко воспользуюсь, вот этой, вот этой, чтобы это для вас было наиболее оптимально именно для вашего психотипа. Сбалансированная стратегия, она такая, ну она так и называется, да, сбалансированная. Это сочетание очень стабильных инструментов и э, не сильно рискованных, то есть она может быть более такая интересная. И, соответственно, здесь уже мы обратили бы особое внимание. Но я и в консервативное обращу внимание ваше на криптовалютный рынок, потому что это инструмент, который сильно защищен блокчейном. И, значит, сбалансированная стратегия, она тоже, вот она... От волатильности зависит, и криптовалюта зависит от волатильности. Поэтому вот в этой стратегии тоже можно обращать внимание на криптовалютный рынок. И, значит, далее мы смотрим на спекулятивную, на спекулятивный тип инвестиционной стратегии. Это очень рискованная, очень рискованная позиция. И не знаю, смотрите сами, конечно же. То есть вот это, допустим, я сразу исключила из своей инвестиционной стратегии. Что такое активное, пассивное, активно-пассивное? Есть вот такая стратегия, которая сочетает и, активное, и активную, и пассивную часть, потому что на сегодняшний момент я особенно обращаю ваше внимание, что в нашей компании как раз-таки применяется активно-пассивная стратегия инвестирования, и нам о ней постоянно говорят, потому что вы можете как просто купить и удержать, и положить деньги, так вы и можете совершенно спокойно еще и приумножать свой капитал, активно работая в компании, активно приглашая в компанию. Это сочетание вот этих вот двух стилей. И вот эта стратегия, с моей точки зрения, она очень интересна. И когда мы ее берем на вооружение, то, конечно же, очень многие вещи нам становятся и понятны, и мы можем достаточно быстро приумножать свой капитал. Значит, при том, когда мы выбираем, стратегию есть несколько рекомендаций этих рекомендаций три и я конечно же хотела бы на них обратить ваше внимание потому что когда мы значит, знаем эти рекомендации то мы уже обладаем определенными определенными знаниями для того чтобы нам выбрать грамотную стратегию Итак, первая рекомендация – это минимальная зависимость от эмоционального фона. Чтобы нам не впадать в панику, Значит, мы постоянно смотрим на то, чтобы, значит, какой наш эмоциональный фон. И тогда, когда мы находимся на пике, мы переполнены эмоциями, то тогда мы не, не заходим на свои инвестиционные инструменты и не начинаем там что-либо делать. Значит, очень важно на самом деле выбирать стратегию, которая не будет очень такой сложной и которая не потребует огромного количества знаний, каких-то определенных навыков, которая не заставит вот постоянно обращаться к каким-то изучениям там и так далее. То есть вот это вот... Значит, мы исключаем, убираем, и, соответственно, мы смотрим наиболее такую легкую стратегию, которая не то что легкую, а доступную, понятную, которая, значит, поможет нам сориентироваться легко. Вот это важно. Значит, и смотрим на то, насколько мы вмешиваемся, вмешиваемся в любые инвестиционные свои вещи, да? то есть в свои вложения, в свои активы, постоянно ли мы туда заходим, необходимо ли нам это делать, нужны ли нам эти оперативные действия. Вот, скажем так, я бы выбрала такую стратегию, которая у меня занимает небольшое количество времени. И я его совершенно спокойно могу выбрать это время. То есть, в данном случае, с одной стороны, вот если мы зашли только на пассивную стратегию, то мы тогда ну, достаточно мало начинаем уделять внимание образованию. То есть, ну, так вот, лежат там, лежат какие-то там активы, ну и пусть они лежат. Поэтому вот активно-пассивная. Позиция. Вот это, пожалуй, один из интересных таких моментов, которые позволят нам, с одной стороны, активно ориентироваться в рынке, активно смотреть на то, что происходит, с другой стороны, мы и пассивной частью можем всегда защитить в свои действия там что-то лежит и приумножается и мы не будем достаточно часто вмешиваться в то что происходит то что происходит с нашими активами и конечно же я при этом обращаю ваше внимание на, рекомендуя вот эти все вещи я обращаю ваше внимание что выбор стратегии это очень важный этап для инвестирования, и та методика, которую мы с вами вот проговариваем, то, что мы с вами выбираем, она позволит нам понять наш уровень рисков, позволит нам более эффективно вкладывать. Мне хотелось бы привести пример, пример инвестиционного портфеля нашей компании «Века», и на самом деле у нас очень много инвестиционных инструментов. И мы с вами давайте посмотрим, как здесь раскладываются наши стратегии инвестора. Итак, допустим, у нас консервативная стратегия инвестора, и мы очень аккуратно заходим на рынок. Мы рынок криптовалюты, допустим, не знаем вообще, с чего, бы, с чего бы нам начать, называется так. Вот, скажем, очень интересный инструмент для начала, это, конечно же, 10.90, потому что здесь есть низкий порог входа, и мы всего лишь за лицензию 30 долларов заплатили. Это все, абсолютно все наши инструменты, они говорят о том, что вы можете применять вот эту самую интересную активно-пассивную стратегию, потому что вы можете активно приглашать в компанию, и компания за это платит, и вы можете еще и пассивно держать деньги на своих активах. Очень интересный вход в Golden Ratio и Golden Ration, очень интересные программы, в которых золотое сечение фибоначчи и я думаю обратите на это внимание потому что вы там вообще не применяете ну то есть вы можете активно опять же такие приглашать туда людей либо ждать пока ваша ячейка будет прирастать и будет в очереди занимать определенную позицию значит Профит-бот, профит наш любимый профит-бот, когда тоже достаточно низкий порог входа у нас существует и мы там достаточно хорошо зарабатываем. Ну вот, допустим, другая стратегия, когда вы хотите и деньги положить, достаточно большое количество капитала вы хотите внести компанию, плюс к этому вы хотите очень активно работать, тогда я бы выбрала, допустим, с одной стороны 10.90, а с другой стороны, конечно же, наш э, э, веб-токен-профит. Потому что именно бинар дает нам возможность э, с одной стороны пассивного дохода, с другой стороны – очень быстрого активного прироста, когда мы приглашаем людей. Если вы хотите, допустим, на долгосрок положить свои деньги и, ну, как на долгосрок, с одной стороны, на долгое время, а с другой стороны, достаточно быстрый прирост и в то же самое время вы хотите поменять, допустим, свой автомобиль или купить новый. У нас есть компания Век Авто. И вы там, делая реинвесты, достаточно быстро приумножаете, приумножаете свой э, капитал. Есть в компании очень интересная, конечно же, позиция, когда мы, когда мы зарабатываем деньги с помощью трейдинга, участвуя на бирже. То есть кто-то выделяет время специально на это, и хочет этим заниматься, пожалуйста, есть и такая позиция. И вот заметьте, везде будут разные стратегии, потому что одна стратегия новичка, другая, и, соответственно, если это стратегия новичка, то это все инструменты, которые с минимальными, с минимальными, допустим, вот они, три инструмента, с минимальным входом и с минимальными рисками. И есть стратегия другая, это средняя стратегия, ну и достаточно активная стратегия, бинарная. У нас есть стратегия, когда мы постоянно хотим активно работать, это у нас есть биржа, у нас есть обучающая платформа, мы постоянно обучаем, и у нас есть возможность холдить, монету И у нас есть, конечно же, возможность стейкинга, когда нам компания платит за то, что мы удерживаем деньги на кошельке. И компания сама по себе очень интересна. Почему она интересна? Потому что, потому что те риски, которые существуют на сегодняшний день, они раскладываются по нескольким инструментам. И мы можем говорить о целом портфеле, который мы буквально получили благодаря тому, что работаем с компанией Века. Мы можем говорить о том, что стратегия «покупай держи», пожалуйста, присутствует в компании путем стейкинга. Мы можем говорить об инвестировании в рост, когда… Наши средства постоянно увеличиваются, причем увеличиваются с очень большой доходностью, с доходностью 50% годовых в 1090, с доходностью в криптоакселераторе 109, от 109 до 194%. То есть мы говорим о том, что в этой компании можно сделать диверсификацию портфеля своего, потому что здесь много инструментов. И мы говорим о том, что эта компания молодая, поэтому она очень интересна для того, чтобы в нее вкладывать. И еще одна интересная стратегия – всепогодный портфель, которая была изобретена американским инвестором Рэм Дейла, который говорил о том, что, пожалуйста, используйте те инструменты, которые устойчивы к любому экономическому, к любым экономическим катаклизмам. И, соответственно, смотрите, чтобы у вас было разных, разные инвестиционные активы в портфеле. Поэтому вот как раз таки, если мы берем компанию Века как инвестиционный портфель, то тогда мы можем сказать, что эта компания для инвестирования очень интересна с разными своими продуктами. Но главный момент, который здесь, на который здесь я обратите ваше внимание, что лучшая инвестиционная стратегия, конечно же, зависит исключительно только от вас, и это только ваши конкретные понимания, ваши цели, ваши задачи, для чего вам это нужно и вставляете свою стратегию с помощью шаблонов, с помощью каких-то своих знаний или с помощью разных совершенно вещей, которые вы используете для своей инвестиционной стратегии. Мне хотелось бы вам дать золотые правила. Значит, инвесторы делятся всегда своей информацией, и вот существуют четыре золотых правила инвестора – и первое правило как раз-таки говорит о том, что вы индивидуальный человек. У вас совершенно своя судьба, вы уникальный инвестор. И э, поскольку это так, то, пожалуйста, обратите внимание на то, что чужие инструменты, чужие шаблоны, когда вы их просто так начинаете копировать, они могут не принести вам нужного результата. Потому что в тот момент... Этот шаблон играл очень важную роль, и он действительно был интересен а рынок постоянно меняется, постоянно меняются цели, задачи, у каждого они свои, и, соответственно, решение тоже будет свое. И как пример я хочу вам привести, допустим, что у вас есть детки, вы решили их обучить в Европе, вам нужен достаточно серьезный капитал, и у вас есть на это какое-то количество времени, ну, скажем, все те же 10 лет. И вы обладаете этим временем. И у вас есть еще один коллега-инвестор, которому срочно нужно заработать на квартиру, на машину, там еще на что-то. И у него есть всего лишь 5 лет. А может быть даже меньше, потому что он как можно быстрее хочет решить этот вопрос. Смотрите, инвестиционные стратегии у вас будут абсолютно разные. И один из них будет выбирать в зависимости от своей цели и складывать деньги так, чтобы они у него прирастали и получили определенный доход через 10 лет. А тот, который, значит, на пять лет складывает деньги, он, конечно же, будет больше рисковать, больше рисковать своими деньгами и постарается их как можно быстрее приумножить. Правило второе – это учитывайте мнение разных людей, разные, смотрите, варианты подхода, разные инвестиционные предложения, разные инвестиционные задачи. Решения разные, для разных задач будут, конечно же, разные. И выберите то, что для вас больше всего откликается и больше всего вам нравится, потому что именно от этого будет зависеть успех вашей инвестиционной стратегии. Правило третье говорит о том, что... Рынок постоянно, рынок не стоит на месте, рынок меняется каждую секунду. И, конечно же, обратите внимание на свой психотип, чтобы не получилось так, что вы реагируете на спады, а за спадом всегда пойдет подъем, и чтобы не получилось так, чтобы вы на спаде продали все свои средства и потеряли все свои активы. Вы всегда смотрите за тем, что происходит вокруг вас, и не принимайте скоропалительных решений от каких-то там событий, от того, что кто-то что-то сказал, какие-то новости, от того, что сделали другие там инвесторы и так далее. То есть ориентируйтесь прежде всего на себя и создавайте свою инвестиционную стратегию. И правило четвертое. Не сильно увлекайтесь процессом. Что это значит? Потому что люди, бывают увлекаются так процессом, что продают свои машины, квартиры, вкладывают деньги, считают, что сейчас вот как они прирастут, вот эти деньги, и все, тогда у них вообще будет все замечательно, и они смогут что-то еще там дополнительно себе купить. То есть это может получиться так, что люди еще и на заемные средства делают инвестиции. И на самом деле, когда это происходит, то они себя начинают в чем-то очень сильно скажем, ну там тормозить, да, то есть нельзя вот это, нельзя вот это, потому что я проинвестировал. А вот когда, то есть это здесь еще и психологическая такая вещь вступает в силу, потому что когда мы откладываем свою жизнь на будущее, а вот когда у меня это будет, тогда я получу, да, что-то. На самом деле это еще и психологически очень сильно действует на нас, на наше подсознание, и можно не получить желаемого результата. Это очень серьезные вещи, на самом деле деле это уже как психолог я вам говорю поэтому процесс капитала создания капитала он никоим образом не должен отражаться на вашем привычном образе жизни и конечно же очень важно для инвестора понимать какое количество денег я ежемесячно могу вкладывать свои в свои активы. Там 10-20 процентов или сколько, или 5, там, допустим, процентов. Ну и подведем итог сегодняшней нашей встречи. Это мы говорим о том, что инвестиционная стратегия – это план для достижения финансовых целей, и она очень важна. Что выбор инвестиционной стратегии зависит исключительно от вас, от ваших личных обстоятельств и от ваших ресурсов временных от вашего желания, от ваших усилий, от ваших возможностей и от того, насколько вы готовы рисковать и какие у вас есть цели для вашей стратегии. Инвестиционных стратегий очень-очень много. И мы об этом с вами проговорили, поэтому вам нужно выбрать свою, причем не обязательно какую-то конкретную, потому что человек начинает сразу рисковать, мне вот это подходит, и вот это подходит, еще что-то. Так вот, комбинируйте, комбинируйте и смотрите, возможно, у вас будет несколько инвестиционных стратегий, вы тем самым выберете свою и наиболее оптимальный вариант возьмете себе на вооружение. И Никто вам не мешает комбинировать э, эти стратегии и э, применять их, допустим, менять их и применять их тогда, э, когда вам это понадобится. И э, инвестиционную стратегию нужно постоянно пересматривать. Не то, что каждый день пересматривать, а вот вы наметили инвестиционную стратегию, вы смотрите, насколько она у вас успешна. Успешно, замечательно. Если нет, значит, ввели э, какие-то изменения. Изменить могут быть связаны с вашими целями, у вас цели поменялись, у вас задачи поменялись, вы вошли в другой возраст, допустим, через 10 лет вы уже другой, в отличие от сегодняшнего дня. Или какие-то обстоятельства изменились, поэтому инвестиционная стратегия всегда может при этом поменяться. И... Смотрите на это с точки зрения того, что я делаю нужные изменения для улучшения, для эффективности, для того, чтобы моя стратегия принесла мне как можно больше и э, грамотнее результат. Я благодарю вас за внимание, спасибо вам большое, попрошу открыть э, чат. Пожалуйста, задавайте вопросы, возможно, что-то э, что вам Показалось непонятным, или хотелось бы уточнить, я э, готова ответить на вопросы. Э, как ваше настроение? Вы готовы себе создавать, допустим, инвестиционную какую-то стратегию, придумывать себе что-то. Конечно же, каждый будет, каждый будет из своих, так сказать, целей, задач исходить это э, очень важно. И естественно, что в зависимости от этого мы будем выбирать ту самую стратегию, которая нам и подойдет. Есть вопросы? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как у вас состояние, настроение? Узнали что-то новое? Услышали что-то для себя? Помогла ли я вам создать вашу уникальную инвестиционную стратегию? Может быть, у кого-то есть уже какие-то наработанные, допустим, интересные вещи. Скажите, пожалуйста, несколько слов. Как вам, как вам материал, который я подобрала для сегодняшней нашей зарядки? И... А, хорошо, хорошо, вам спасибо большое за внимание. Я заканчиваю. Обратите внимание прежде всего на свой психотип и, соответственно, после этого уже придумывайте, придумывайте свою инвестиционную стратегию. Обратите внимание на то, что на сегодняшний день все-таки фондовый рынок очень сильно перекачан, поэтому очень аккуратно с ним обращайтесь. Обратите внимание на наш, нашу компанию. Если у кого-то есть только один инструмент, добавляйте, потому что у рынка криптовалютного сегодня очень-очень большие перспективы. Это уже я как финансист вам советую. Я завершаю. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго и удачи. Подождите, вы считаете… Не совсем, честно говоря, поняла ваш вопрос. Я считаю Роберта Киосаки одним из знатоков вообще в плане и инвестиций, и в плане финансов, и в плане финансовой грамотности. И на самом деле здесь все нужно смотреть таким образом, когда мы говорим о экономике какой-либо отдельно взятой страны, мы смотрим ее с точки зрения экономики в целом, мировой экономики. И, соответственно, уже с этой точки зрения мы можем смотреть, как вкладывать, как вкладывать в нашей стране и как э, активно работать в нашей стране. Mm -hmm. То есть, понимаете, мы смотрим с позиции общей мировой, а потом уже конкретно взятой страны, потому что на самом деле э, очень, много, э, очень много зависит от э, мировых тенденций. И от мировых тенденций зависит каждая страна. Я думаю, вы прекрасно это все понимаете и знаете. Даже сегодняшняя, сегодняшняя ситуация на рынке, связанная с пандемией, она нам тоже показала, насколько тесен мир, насколько взаимодействие идет экономическое во всем мире. И с адаптацией на общую экономику мы тогда уже и ориентируемся в своих собственных вложениях. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Спасибо вам большое. Всего доброго. Я выключаю запись. Благодарю вас. Всего хорошего.